После приобретения дебиторской задолженности с торгов вы обращаетесь к судебным приставам и предоставляете по должнику известную информацию. Если вам кажется, что взыскание долго затягивается, то постарайтесь предоставить приставу всю информацию по должнику, которую знаете или можете найти. Это могут быть счета в банках, информация о имуществе, о сдаче в аренду, какой-то недвижимости, имеющейся у должника и так далее. Передав информацию, вы можете отследить действия приставов. Если данный пристав не реагирует, можете обратиться к вышестоящему начальнику. Но нужно помнить, что приставы тоже заинтересованы во взыскании долга. Если вы оставите положительный отзыв, они могут получить премию за хорошую работу. Поэтому всегда старайтесь найти компромисс и контакт с приставом для успешной работы. Друзья, мы желаем вам побед на торгах!